То есть, чем раньше мы, они, они бы включились в этот процесс, тем более безболезненно и с меньшими потерями могло бы все разрешиться. А Поскольку включились они тогда, когда уже не включиться невозможно, когда уже события развиваются таким образом, когда э, идет крушение всей финансовой системы на планете Земля, вот фактически парализовало все рынки из-за неплатежеспособности. Э, все же хорошо знают, что самые так называемые самые развитые государства на планете Земля, они же крупнейшие должники. Ну, первый из них Соединенные Штаты Америки, который имеет и государственный долг, еще и частный долг, который всегда измерялся там триллионами долларов. И вот эта система, она не могла не парализовать экономику. Ну понятно, невозможно же поставлять за бумагу и какие-то непонятные циферки на, на компьютере реальный продукт из одной страны в другую никогда не получая ничего в ответ кроме записей естественно это дошло до своей так сказать точки вот. и вот этой весной этот процесс был запущен вот. и сейчас крупнейшие игроки на мировом рынке фактически уходят ушли с рынка крупнейший производитель китай который был крупнейшим поставщиком для соединенных штатов америки вот. не может больше поставлять продукцию на территорию Соединенных Штатов, а у Соединенных Штатов нет мощностей, чтобы самих себя обеспечить. Они давно уже позакрывали те предприятия, которые им нужны, и так далее. И Это поэтому не Римский клуб делает заявление о смене курса и Р... развития. Да, Римский клуб делает заявление. Они пытаются, как говорится, после драки помахать кулаками. Вот, ну ситуация уже все, крушение началось. На смену курса. Да. да, крушение началось. Дело в том, что вы никакими посулами не заставите сейчас работать нормально мировую экономику, когда у всех на глазах вот эти кошмарные при, э, примеры, когда противная сторона э, постоянно накапливает долг, этот долг возрастает до триллионов долларов, становится фактически неоплатным, превышает значительно... там годовой воловой продукт этой страны. И каким образом вы теперь заставите любого нормального поставщика в эту страну что-то поставлять? Ну, в ту же Британию, в ту же США, в ту же Германию. Вот. Она тоже имеет колоссальный долг. Каким образом вы заставите? Ну, любого разумного. Ну, все знают, что нету, нету обратной связи. Ты туда только... поставляешь, оттуда тебе цифры. Ты, ты туда продукт, тебе оттуда цифры. Тебе, ты туда продукт. Ну, сколько можно ходить в дурачках? В конце концов, всем, кто был донорами этих систем, им, им стало обидно и абсолютно очевидно, что ситуация дошла до своего апогея. И, и эти люди живы. И пока они живы, вы их не заставите работать вот по прежнему алгоритму. Невозможно. Ну, у человека уже... У, у, у систем, у государств, у людей, у конкретных руководителей уже есть негативный опыт работы с вот этими паразитарными структурами, которые наводнили весь мир обещаниями и неоплатными долгами. И теперь это парализовало всю мировую экономику. Плюс еще, так сказать, вот эта высосанная из пальца так называемая пандемия, которые пытаются как фиговым листочком прикрыть крах всей мировой экономики. А крах идет. От него мы никуда не, не, этот, не спасемся. И сейчас да, он нет. дойдет до определенной точки. Вот Катасонов, кстати, по этому поводу высказался. Он сказал, что 17%, если годовой ВВП снизится на 17%, вот. Ну вот, по 2020 году у всех стран. Мы пока вот там два месяца, да, там с хвостиком небольшим находимся в состоянии вот этого карантина так называемого. Вот. Уже, значит, там цифры порядка минус 10 появились у многих стран. Вот. А при цифре минус 17 мы попадаем в состояние Великой депрессии. А Великой депрессия, ребята, это очень серьезно. Это голод. Это карточная система. Это коллапс всей промышленности. Вот. И все это абсолютно очевидно. Это уже было, мы уже это проходили. Советский Союз в это время проводил великую индустриализацию, потому что имел границы на замке и, так сказать, разумное управление. А весь капиталистический мир, извините меня, вот, работал за похлебку. Зарплату получал каждый день в наволочках, вот, потому что деньги обесценивались с невероятной скоростью. Вот. И все это было. То есть как только мы достигнем определенного рубежа падения волового продукта, там, либо там, в группе основных развивающихся, основных, так сказать, развитых стран, либо по всему миру, вот, наступит очень серьезная ситуация, вплоть до введения, так сказать карточных систем там и так далее и тому подобное вот. как иллюстрацию Джек Лондон забастовка в Сан-Франциско через две недели уже деиля всего две недели да а да от этих вот беспорядков а что что такое да во время Великой депрессии были фактически были войны локальные то есть рабочий класс воевал просто за право выжить, вот. воевал с полицией. То есть реально шли эти войны, полным-полно соответствующих материалов. То есть ситуация близкая к состоянию тотальной гражданской войны. Не знаю, насколько хватит еще ума вот у тех, кто сейчас еще у власти, вот это все тянуть и доводить вот до этой критической точки, потому что она не за горами. А они, и они, кстати, говорят все разумные специалисты, потому что ну, невозможно до бесконечности понижать уровень производства. То есть в какой-то момент, так сказать, система разбалансируется настолько, что ну, все встанет. Олег Николаевич Кремезной в одном из своих выступлений mm -hmm. на канале «Правовед» и mm -hmm. на канале «Правительство СССР» сказал о том, что… Главная сейчас задача, как можно дольше и перед множеством лиц, грубо говоря, показывать и демонстрировать советское законодательство, в том числе закон о прокуратуре, об уголовном судопроизводстве и так далее, чтобы сдержать вот эту вот волну, которая вот в описанных вами событиях, то есть в прогнозах, которая будет... Надвигаться. То есть это мародерство, это 90, но в гораздо, в гораздо худших проявлениях своих. То есть сейчас способны ли наше сообщество, я имею в виду российское, советское сообщество, наше население здесь на нашей территории адекватно воспринять и перейти в правовое поле СССР, восстановить то самое законодательство и выйти без особых потерь. Вот в данный момент времени? Или все-таки вы предусматриваете, что это будет уже вот переход? Да? Я, я не знаю. Дело в том, что информации, информации в поле, ну, скажем так, во всех информационных полях, ее достаточно. И тот, кто хочет ее добыть, он ее легко добывает и осознает. Вопрос, сколько таких людей? Их крайне мало. Возможно, в связи с вот этими негативными тенденциями, которых Достаточно много. Количество людей, которые интересуются и хотят двигаться по пути, скажем так, возрождения правовых субъектов, их будет становиться больше, они будут действовать все более и более разумно. Вот. Не призывать людей к топору, вот, ухудшая и без того плохое состояние. А все-таки находить разумные, разумные решения, то есть создавать системы и структуры. Союза Советских Социалистических Республик реально в них участвовать и таким образом наводить правовой порядок. В противном случае нас ждет вариант гражданской войны, когда так сказать, местные царьки, местные полевые командиры, каждый действовал по своему усмотрению. Одни били, били красных, пока не побелеют, другие били белых, пока не покраснеют, третьи воевали со всеми за свой родной хутор, вот, четвертые создавали там различные республики. И количество таких субъектов во время гражданской войны было невероятным. Вот. Большинство из них, кстати, создавались не, не без иностранной поддержки. Напомню, что во время гражданской войны на, на территории нашей страны было 14 иностранных воинских контингентов, которые и явились поджигателем вот этого процесса. Они фактически запускали механизмы гражданской войны и дестабилизируя постоянно ситуацию то в одном, то в другом, то в третьем регионе, помогали различным лицам, которые готовы были работать в интересах ну, различных сторон, находящихся за рубежом. Ну, практически все крупные капиталистические государства того времени значит, пытались здесь реализовать свой интерес. Если мы, у нас хватит разумности, пойти по пути э, наведения порядка правового порядка правовыми способами, то, как говорится, слава богу. Если э, все будут двигаться по тому сказочному пути, который озвучен во всех исторических, э, исторически фантастических, так сказать, версиях по поводу там революции, там, бунтов и так далее, ну, значит, это будет катастрофа. Вот, потому что никогда никаких революций в природе не было. Э, все революции – это лишь проявление специальных операций, проведенных на той или иной территории. Ну, для тех, кто сомневается, я всегда напоминаю. Если вы считаете революцией прибытие э, Ленина в опечатанном вагоне с деньгами, с боевиками и с оружием, и Троцкого, на соответствующем корабле с деньгами, с боевиками и с оружием, то значит у вас какие-то проблемы с восприятием. Вот эти люди при помощи оружия, денег и боевиков дестабилизировали ситуацию в тогдашней столице, в городе Петербурге. И, вот. и с этого начал, началась волна так сказать, вот, будущих беспорядков, которые переросли в итоге в гражданскую войну. И через 10 лет эти события, которые произошли там в 1917 году, им придумали красивое название. То есть в 1927 году вот, эти беспорядки назвали Великой Октябрьской социалистической революцией. На самом деле это были обычные беспорядки вот, вооруженных лиц, действующих в интересах своих заказчиков. И все революции проводились по, именно по такой схеме. По такой же схеме проводилась недавно революция на Украине в четырнадцатом году когда иностранные спецслужбы спровоцировали столпотворение на Майдане, при помощи иностранной военной силы, так сказать, зажгли там братоубийственный конфликт. Такая же история у нас была в 1993 году, когда иностранные военные непосредственно зажгли конфликт, который происходил вокруг Белого дома в 1993 году. То есть они начали стрелять. И в ту, и в другую сторону. И таким же образом за последнее время у нас сгорело энное количество государств. И фактически было захвачено в пользу внешних сил. Это и Сирия, и там Ливия, Югославия и многие, многие другие. Все происходит по одной схеме. Но для тех, кто... Смотрит телевизор, это называется революция. Сергей Вячеславович, mm -hmm. ну у нас еще достаточно большое количество mm -hmm. людей, которые смотрят э, в международное правовое поле и надеются на Нюрнбергский процесс. Э, и говорят о том, что мы вот воспользуемся международным правом, обратимся. То есть у нас есть явные свидетельства, доказательства то есть режима, который mm -hmm. подпадает. И так далее. То есть с многими общаясь, э, не хотят возвращаться в правовое поле. Советского Союза и говорят о том, что вот международное поле нам поможет. Угу. Что вот по этому поводу вот нашим гражданам? Вот угу. таким вот. Ну, Нюрберский процесс нам не помог в свое время. Хотя этот Нюрберский, так сказать, трибунал выработал так называемые принципы, которые до сих пор применяются. Вот, принципы Нюрберского трибунала. Но, как вы знаете, основные виновники торжества наказаны не были. Ведь не Гитлер был главным виновником той ситуации, которая развивалась. Вот. А те, кто его финансировал, те, кто его привел к власти, те, кто его накачал миллиардами и создал на территории Германии и Западной Европы очень мощную военную машину вот. – это не имеет прямого отношения к Гитлеру. Вот. Это относится к тем, кто руководил из-за кулис этим процессом. Но они, как известно, избежали соответствующего наказания и оценки Нюрнбергским трибуналом. Вот. И это плохо. Вот. Поэтому так сказать, то, что нам предстоит, это переформатировать переформатировать соответствующие, соответствующие институты, в том числе и международных трибуналов, вот, и в конце концов решить все вопросы окончательно. То есть решить вопрос с заказчиками преступления, с его спонсорами, с его финансистами, с его идеологами и так далее, и тому подобное. И этих групп и систем очень много на планете Земля. И их работа видна невооруженным глазом. Каждый божий день на, на планете Земля вспыхивают очередные теракты, конфликты и так далее. И каждый раз нам рассказывают сказки про каких-то опасных террористов, которые якобы нам мешают жить. Как только программа выполнена, террористы бесследно исчезают вместе с их структурами. Как исчезли бесследно сомалийские пираты. Но это смешно же говорить про сомалийских пиратов, несколько лет показывать их по телевизору, если при помощи всего одной специальной операции, одного военного корабля, можно уничтожить полностью всю инфраструктуру, которая связана с сомалийскими пиратами, включая всех сомалийских пиратов. Говорить об этом так сказать, много лет по телевизору, рассказывать нам о ущербе, который они нанесли, но это смешно. Но в итоге, когда они выполнили свою задачу, ни сомалийских пиратов, ни проблем вокруг Сомали не стало, все забыли. То же самое и с другими структурами, которые возникают, там, всякие маджахеды, там, те, все, пятые, десятые. Никто из них не может жить без внешней поддержки, это же понятно. Маджахеды не выпускают стингера. Стингеры к ним привозят и из других стран. Вот. Они не имеют возможности там, противостоять там, серьезным... Авиационным или там, наземным группировкам. Вот. Все это живет и здравствует только до того момента, э ну, пока это выгодно заказчику. Как только задача выполнена, вот обычно тер террористы в этом районе бесследно исчезают и как бы растворяются. На самом деле спецслужбисты отзывают своих агентов, вот, зачищают, э не нужно... да, зачищают исполнителей отпускает в расход ненужных свидетелей, и все начинается сначала, но уже в другом регионе.